Всем привет! На связи Кузнецов Никита и мой канал о настольном теннисе. Сегодня я хотел бы рассказать вам о хитростях в настольном теннисе. Такую информацию вы не найдете ни на ни одном ресурсе, ни в каких-то книгах, каких-то статьях, потому что все это приходит только благодаря соревновательному опыту. Итак, на турнире, который традиционно уже я посещаю в зале под названием Art.TT, который расположен на метро Преображенская, город Москва. Кстати, очень хороший зал, рекомендую, всем посещайте. Я обратил внимание на игру двух спортсменов. Они э, боролись за первое место. Наверное, их надо представить. Это Шапошников Степан и Анисимов Антон. Шапошников Степан играет в защитном стиле. Э, буквально я вот посмотрел сейчас по рейтингу. Он находится в 50 сильнейших России. Анисимов Антон чуть пониже, он находится в 60, но тоже очень хороший результат. И они подают подачу одинаковым образом, используя высокий подброс мяча. Вы спросите, ну и что тут такого высокий подброс мяча? Здесь есть две причины, на которые стоит обратить внимание. Первое при высоком подбросе мяча вы невольно заставляете контролировать весь цикл полета мяча и поднимаете голову вслед за мечом. Далее на видео я обращу на это внимание, вы посмотрите. И кто-то в этот момент теряет концентрацию. Мне, например, без разницы какой подброс мяча там на высоту сетки, либо высокий, я смотрю уже на момент, когда соперник делает движение непосредственно в контакте с мячом. А для кого-то это является критичным и очень сильно раздражает. То есть вы сбиваете концентрацию у соперника и тем самым берете немножко инициативу в свои руки. И второй момент. Благодаря законам физики мяч... Падает в более высокой траектории и набирает более высокую скорость. И вы можете ему придать более сильное вращение, нежели вы подбрасывали мяч в средней траектории. И теперь давайте посмотрим видео, на которых вам все станет понятно. И теперь рассмотрим видео. Шапошников выполняет подачу с высоким подбросом. Обратите внимание, такая теннисная хитрость, которая заставляет соперника менее сконцентрированно наблюдать за подачей, то есть теряется внимание и создает некоторое неудобство подача с высоким подбросом. И плюс еще в том, что мяч летит с большим ускорением и, соответственно, вы можете придать подачи более мощное вращение ну это обычные законы физики вот посмотрите, Анисимов Антон выполняет подачу с высоким подбросом вот на этом кадре отлично видно выполняется подача с боковым вращением, с нижнебоковым и неудачный прием обратить внимание, сразу мощная атака следует Итак, мы рассмотрели видео, на котором была выполнена подача с высоким подбросом. Надеюсь, вы почеркнули что-то полезное из этого видео. Посмотрели, как это выполняется, технику, преимущества, может быть, какие-то недостатки вы для себя обнаружили. И, друзья, небольшой анонс. С 14 по 15 января будет проходить чемпионат Москвы. Его финальные игры будет очень интересно. Сами понимаете, состав очень сильный, планирую посетить это мероприятие, записать видео, возможно, запишу с кем-то интервью и обязательно выложу это на свой канал. С вами был Кузнецов Никита, канал Настольный Теннис для всех. Подписываемся, ставим лайки и задаем вопросы, не стесняемся, всем буду рад. Всем пока, до скорого!